Вот это все просто это точка колени. То есть если у нас больные колени, не важно, какая там есть проблема, минискус или какое-то воспаление. Или очень часто бывают, колени трещат. Вот мне клиенты говорят, да, когда синвиальная жидкость между коленями уменьшается начинают кости перемещаться, ну, не перемещаться, а тереться, да, лучше камеру показывать. Вы, да, вот, делаете вот такой защип, то есть вот большой палец, вот, и вы вот так вот защипывая вот эти области внешние, Стороны стопы перемещаетесь на мир. Какие ощущения? У меня вся нога аж в мурашках. Я даже не знаю, как это описать. Ну, как будто колет. Да. Это Все пробивается чувство, да. энергетический канал. Это очень хорошо. Ну, вот. Настя. Русская девочка согласилась побыть в роли как это, модели нашей. Мы очень благодарны за это. Вот. Вы можете делать это вот такими да, движениями. Видите, все очень просто. Это может делать каждый сам себе показываю чтобы вы это знали или вы можете делать это круговыми движениями важно вот я сейчас немножко сделаю камеру эм, общую картину чтобы вы меня видели важно конечно вы делаете не на весу я просто показываю сейчас, чтобы вы видели. По да, нормальному вы работаете, ваша спина прямая, да. Я как правило советую это делать вечером, если у вас есть именно сейчас насущная проблема, окутная проблема, чтобы как можно быстрее дать телу вот это вот энергетическое взаимодействие и пробить определенные пробки. Почему это возникает, вы уже поняли из этого занятия. Сейчас важна практика. То есть все эти медитации, все эти знания, которые вы получили, вы можете, как вы применяете это на руках, мы помним, точка находится вот здесь. Да? Также мы применяем это и на на стопе. С теми же медитациями, с теми же техниками и с теми же мыслями. Это действительно важно. Вот. Ну, в общем-то, и все по этой части, по части ноги делаем это, я повторяю, от 7 до 10 раз. Окей. Okay. До следующего занятия.